Пусть Бог благословит нас. Сестра Аня, спасибо. Это был хороший тестимон. Спасибо большое. Друзья, я очень рад находиться среди вас. Пусть вас всех Бог благословит. Я приехал с Нью-Бранфул, Техас, И рад вас посетить. Мы всегда за вас молимся. Мы uh, с братом Приехали с Денисом я со своими сыновьями вместе с вами провести время, пообщаться и послушать то, что говорит сегодня Бог нашему сердцу. Пусть со всех Бог благословит и укрепит. И также брат заехал в гости, я считаю, к нам. Я вас не разделяю вместе. Мы, мы всегда за вас поминаем. Я думаю, мы иногда... Нет, иногда неправильно. Мы больше за вас молимся, наверное, нежели вы про нас думаете. Мы всегда за вас молимся. У нас в среду молитва, в пятницу молитва. Вот сейчас у нас было служение. Мы всегда у нас выявляется, как у вас здесь. И мы всегда молимся, вспоминаем о вас и ревнуем, чтобы Господь благословлял и вел и управлял. Хорошо, друзья. У меня несколько мыслей. Хочется с вами поделиться, и мы будем молиться. Я хотел бы, навина, дополняя брата тему, которая говорил передо мной, что Бог прощает, Бог вырывает, Бог милует и Бог дает. И сестра Аня также говорила о том, что сегодня на самом деле без Бога мы никто и ничто, друзья. Без Бога мы можем поехать на край света и оттуда приехать в депрессии, разочарованными и абсолютно разбитыми. Я бы хотел бы поговорить то, что я в церкви себя говорил и здесь с вами хотел бы поговорить о вере. Зачем нужна христину вера? Для чего христианину нужна вера? Зачем сегодня вера дана, это подарок от Бога нам, людям? Для чего она дана, друзья? Для чего Господь дал эту веру? Господь разработал собственный план, да? Разработал так, чтобы дать этот дар христианам, людям, чтобы они веровали в, кого? в Иисуса Христа. Для чего? Чтобы разделить людей сегодня от которые говорят «я христианин и я верю в Бога». Чтобы Господь мог знать «а кто мой дитё?». Знаете, кто мой дитё? Сегодня, знаете, в этом мире очень модно или современно назвать христианином. «Я христианин, я верю в Бога, я верю там и куда ты не поедешь, Я вот раньше очень много по странам ездил. Куда ни приди, я христианин, и, да, я служу Богу, да, я люблю Бога. А ты веруешь в Него или нет? Вот такой вопрос. А ты веришь в то, что Бог может сегодня с тобой работать, говорить о, о том, что мы сейчас сегодня слышали и говорилось? Ты в это веришь или нет? Друзья, знаете, когда мы жили в Советском Союзе, я выехал из Советского Союза, да, из Ростова, когда мы там жили, да, раньше там была религия, там было модно быть атеистом. Было это так. Это, нет, мы не верим в Бога, мы построим свое царство, которое они там строили, и все это царство прошло к концу, и оно не сработало, ничего. Это было модно. Сегодня также мода приходит к тому, чтобы быть христианином. Но чтобы на самом деле знать, кто христианин, а кто нет, Господь он разработал и сказал, и показал нам, я думаю, давайте мы это зачитаем, это к евреям, 11 глава, 6, 11 глава 6 стиха, это 11 глава, это вообще глава веры. Если кто-то не знает, если вы хотите дома больше познакомиться, это 11 глава к евреям, познакомьтесь, это говорится о вере. Смотрите, 6 глава говорит такие слова, «А без веры угодить Богу невозможно». Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущему его воздает. А без веры угодить Богу невозможно. Друзья, вы слышите? Богу невозможно угодить, если мы не верим в Бога. Да, вы можете принести миллион долларов сказать, пастор, держи. Вы не угодите Богу. Вы отдадите эти миллион долларов, вы не угодите Богу. Вы можете прийти сестре и сказать, тебе нужна машина. Вот тебе машина, ключи от машины. И ты не угодишь Богу. Вы можете прийти и сказать какому-то обществу или какой-то церкви, вам нужно здание, вот вам финансовое здание. И вы это не угодите Богу. Там написано, а без веры угодить Богу невозможно. Братья и сестры, вера нужна сегодня каждому. Вы слышите? Мы должны верить, что есть Бог который наблюдает за тобою, когда никто не видит, тогда, когда никто не слышит, он видит тебя. Знаете, вот недавно был момент у меня, вот девятый ребенок скоро родится через две недели, у нас назначен уже апдейтмент, родится сын у меня, да, и один из моих сыновей, ему два, э, три года, Имануил, внимает. Вот у нас дожди проходят здесь, в Техасе, знаете, это грозы, молния, такие, знаете, вещи. И они, дети, бегали. Кто-то из детей сказал, что это Господь так прогневался на кого-то, громко говорит и, знаете, на кого-то ругается. Она там молния бьет, там грымит. И он это, в это поверил. Вот мы едем домой обратно, и он мне говорит, пап, а ты знаешь, вот Господь прогневался на кого-то, и кому-то там сегодня рассказывал, и так сильно кого-то наказывал. Я говорю, ну, no. я говорю, нет, это не так. Да. Я говорю, ты знаешь, что Господь сейчас видит тебя, где вот мы едем? Но Он там. Вот там мы уже уехали, вот там вот та туча, Он там. Я говорю, нет, Он всегда рядом с нами. Мы приехали домой, зашли в здание, я говорю, Господь здесь. Он видит тебя, Он слышит тебя. Нет, нет, нет, нет, Он там. Я говорю, нет, Он наблюдает. Друзья, вот это как ребенок поверил, да, что Бог находится в этой туче. Он поверил, что Он находится там. И он верит, но вы знаете, что Господь сказал, ⁇ Я есть путь истинной жизни ⁇ Никто не может прийти к Отцу как только через меня, друзья. Только через Иисуса Христа мы имеем вечную жизнь. Мы можем прийти только через Иисуса Христа. Сегодня в этом мире люди предлагают, поклоняйся Марии. Вот я очень много долгое время протрудился в Мексике, это а, Перу. Аргентина Панамские острова Там очень много катализма там католические церкви, просто их много. И люди говорят, вот через Деву Марию мы будем иметь спасение. Она за нас очень сильно беспокоится, она за нас там молится, она за нас ходатусит. И люди в это верят. Ты приходишь в другие храмы, вот сегодня говорилось э, про храм, да, попал человек там, находился в этом храме, да. Когда я был в Индии, мы на миссии были, трудились, строили детский дом и так далее, очень много там трудился. Мы эти посещали, э, там очень много храмов, посетили храм обезьяны. Ты заходишь, там эти обезьяны бегают везде. Там люди приходят, поклоняются, они сидят часами, чтобы обезьяна подошла, тронула до них. Они верят, это просто Бог сам прикоснулся. И очень многим таким вещам происходит. Друзья, очень многие такие вещи. И люди верят в это. Потом храм коровы, храм курей, там храм Крис и так далее и тому подобное. Там очень много храмов. Там миллион триста тысяч богов. И люди в это верят. И понимаете, они приходят, и они думают, вот как-то мы попадем на небо. Нет, друзья, Господь говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Дорогие братья и сестры, мы можем находиться в этом доме молитвы и верить в то, что за меня пастырь помолится, и я буду спасен. Всего лишь в это. Или вот этот брат Ракисп, который приехал, да, который молится, и он за меня помолится, и я спасусь, и все. А я не верю, что я могу иметь личные отношения с Богом. Я не верю, что я могу лично разговаривать с Ним. Я не верю, что Он может лично ко мне сегодня говорить. А Бог говорит, а я хочу с тобой говорить. А Бог говорит, я хочу иметь с тобой личное отношение. Господь говорит, я хочу, чтобы ты меня больше познавал, и я тебя познавал. И я хочу с тобой больше иметь диалога, нежели мы сами думаем об этом. Друзья, смотрите, что уникально, Господь награждает тех, кто верит в Него. Господь благословляет тех, кто верит в Него. Давайте мы вот посмотрим одним из примеров. Луки, 7 глава, и 38 стих. С 38 и 50 стих. Здесь ситуация. Иисуса Христа пригласил один из фарисеев. Пригласил всех домой. Они сидели там, общались. И пришла грешница, женщина. Пришла в этот, туда, в этот дом. Взяла лавастровый сосуд, разбила. И полила Иисусу ноги и стала отирать волосами. Стала отирать волосами его ноги. И смотрите, там находились фарисеи, люди набожные, люди богословы, люди, знающие э, Тору Моисея, да, пятикнежние, да, пятикнижие Моисеева, вот здесь, которые есть. Да, все знали, изучали. И они сидят и говорят, да, если бы он знал, кто она и какая-то грешница, какая-то великая грешница прикасается к нему смотрите что иисус говорит какие слова 47 стих а по, а потому сказывают тебе прощаются грехи ее многие за то что она возлюбила много а кому мало про, проща а, а кому мало прощается то, тот мало и любит иисус говорит прощаются грехи ее, потому что она возлюбила. Что возлюбила? Кого возлюбила? Иисуса Христа. Она приняла личное решение в своем сердце, что Иисус Христос тот, который спасает, изменяет. Почему? Вы скажете, Эрвард, я с тобой не согласен. Как это так? Смотрите, 50 стих говорит такие слова. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вы слышите? Иисус отвечает этой женщине. «Вера твоя, вера не папы, не мамы, не фарисеев, которые там были, а твоя, она спасла тебя. Вставай, иди». Вы не слышите, братья и сестры, это то, что делает Иисус Христос. Он награждает или нас благословляет, и отдает, потому что мы веруем в Него. Мы веруем в то, что Иисус Христос прощает. Никто на этой земле простить не может. То, что сегодня брат говорил. Ты можешь быть на виду красивый, прекрасный, улыбающийся. И то, что я встречаюсь с такими много людьми, которые предостаточно имеют свои вертолеты, имеют свои самолеты, имеют свою охрану. Они счастливы, как бы, как бы да. Но когда ты садишься просто один на один общаться, они в депрессии. Когда ты садишься один на один общаться, они в страхе. У них проблемы, они переживают, они боятся умереть. Они боятся, что их не, что завтра все рухнет. Почему? Потому что они живут в рабстве греха. Они живут просто в тюрьме. Внутри они плененные, они просто рабы греха. А Иисус говорит, я есть путь и истинной жизнь. Приходящий кто? Ко мне? Я что? Освобождаю. Я даю жизнь и жизнь с избытком. Друзья, и посмотрите, как важно иметь, иметь отношение с Богом. И что уникально, мы с вами его не видим, да? Мы с вами его не, не с ним не здоровались, и не фотографировались и не разговаривали. Но мы веруем, что он есть. Аминь? Есть. Мы верим в это? Верим. Мы переживаем, переживаем. И видите, первое послание Петра, первая глава, 8-9 стих. Это Петр подчеркнул, и Петр сказал: послушайте, какие слова говорят, которого не видевши, любите, и которого досели не видя, но веруйте в него, радуйтесь радостью неизреченную и, и прославляющую. То, что сегодня мы слышали, да, будем прославлять, восхвалять Господа. Девятый стих, достигая конца веры нашей спасения души. То есть мы его не знали, мы его не видели, мы никогда, но мы верим, он есть. И мы получаем радость от чего? От того, что мы верим в Иисуса Христа. Он нам дает эту радость, то, что я сегодня не говорил, а говорил передо мной это брат, то, что он радовался, хотел сядли ли кричать, нам все услышание, люди, получите эту свободу, то это дает кто? Бог. Дает Иисус Христос, друзья, никто не может дать, никакая церковь, никакое название, никакой пастырь, никто это не может дать. Кроме Иисуса Христа. Почему? Потому что человек поверил в Него. Вы слышите? Человек поверил в Иисуса Христа. Поверил, что Он есть. И Он грядет, друзья. И мы об этом сейчас будем дальше говорить. И Он, который любит своих детей. которых, знаете, делает для нас, друзья. Он готов сделать все для того, чтобы мы переживали радость и благословение. Это делает Иисус Христос. Потому что мы верим в Него. Мы познали Его, и Он это дает. Он никогда в долгу не остается. Он никогда не он дает свободу. Если мы слышали сегодня, если человек в рабстве, он дает свободу. Если человеку не хватает радости, он дает радость. Если сегодня моменты происходят такие, которые, знаете, просто человек разводит руками и говорит, что это со мной происходит, не понимая, но проходит время, он нас создает. Вот сестра Аня сегодня свидетельство говорила, я помню, когда она попала в эту ситуацию, мы за нее сильно молились. Церковью, и мы видим сегодня результат. Мы видим, Господь благословил, и она среди нас. Слава нашему Богу, друзья. Но я хочу сказать то, что, знаете, мы, или, может, она еще не до, до конца не осознает, что делает Бог. У Бога есть планы. Вот я с братом ехал к вам три часа езды. Мы ехали, общались, и тоже разговаривали очень много моментов. Друзья, Бог, Он всегда готовит нас к Высшему. Готовит, подготавливает нам к Большему. Почему? Потому что Он желает нас опять награждать своей силой, своей благодатью, потому что мы веруем в Него, переживаем Его силы благословения, в то же самое время Его план расширить Царство Божье на этой земле. Расширить Царство Божье на его земле. Господь желает, чтобы наша вера укреплялась, чтобы наша благодать укреплялась, чтобы мы переживали силу и благословение. Вы слышите? Это Господь желает, чтобы мы в это поверили, чтобы мы сказали, Господь, помоги нам. Я помню, когда мы в Вашингтоне были, я там служил, в Вашингтоне, и как-то... У нас там был реабилитационный центр, мы занимались, занимался реабилитацией, и там очень много переживаний с реабилитантами, заниматься это очень уникально. Каждый день новые стрессы, каждый день новые валерьянка и переживания, очень много вещей. Но э, в чем дело само, знаете, когда ты с этими людьми беседуешь и разговариваешь, и они говорят, я не вижу Бога, я не знаю, где этот Бог, как это так вот, и очень много. И когда ты начинаешь с ними беседовать, ты возьми, зайди в тайную комнату, и начни разговаривать с Ним, начни общаться с Ним, начни говорить Иисусу то, что ты хочешь, и говори это с верою, полагаясь на Него, с верою, и Он будет отвечать тебе. И ты знаете, проходит у кого-то месяц, у кого-то два-три дня. Я помню одну ситуацию, человек, вот мы с братом общались, тоже разговаривали. Один у нас человек, ну, не один, один из таких людей был, которые, знаете, пять лет они не жили с женой вместе. Пять лет, абсолютно, дети росли, все. И там жена хотела развестись, но он не соглашался. Ну, в общем, они уже жили другой жизнью пять лет. И что интересно, я ему говорил, ты молись, Бог способен поменять. Ты верь в то, что Бог способен поменять. Ты верь в то, что Господь способен heal the marriage. He can. Он может исцелить. Он может исцелить твою, твою жизнь супружескую. И что интересно, знаете, он молился, и мы молились. Один день он ее пригласил на программу Solid Foundation. У нас там такая была программа. Знаете, и он приходит, показывает этот текст message, говорит, гляди, жена согласилась. Пять лет я с ней не разговаривал. И смотри на текст-месседж, она сказала, она прилетает. Друзья, сегодня они вместе трудятся, они сегодня вместе живут, они сегодня вместе помогают таким же людям, которые и он был в проблеме. Друзья, это делает Бог. Слава нашему Богу. Почему? Потому что человек поверил что что бог отвечает он поверил что бог есть смотрите примеры да давайте мы посмотрим в той же самой э, э, евреям да 11 глава это книга э, э, э, глава веры да? смотрите здесь таки написано благодаря веры авель да принес жертву господу слышите благодаря тому что авель поверил э, э, Господа, да вера это 4 стих здесь мы читаем да он приносит жертву Богу. Дальше. Благодаря веры Ною, сородивший ковчег, не зная, что даже есть дождь. Вы слышите? Он поверил то, что Бог сказал Ною. Он поверил в это. И не зная, что есть дождь. То есть до этого земля орошалась росою. Не было дождя. Не было дождя. А он поверил в это. И он стал строить, э, строить ковчег. По вере Авраам, повиновая, повинулся голосу, пошел туда, куда не знал идти. И он пошел туда. И так же самое Бог его использует. Бог его благословляет. Он видит благословение. Смотрите далее. верою Моисей, при пришедший в возраст, отказался называться сыном фараона. Моисей поверил, что есть Бог Израиля. Моисей поверил, что с Богом он способен пройти все, ему богатству ничего не нужно. Веруя, Моисей по рождению три месяца был скрываемый. Родители Моисея, они поверили, что они смогут скрывать Моисея. прятать Моисея, и Бог им в этом поможет. Просто верили в это, друзья. Сегодня многие люди, ты общаешься, разговариваешь, говорят, о, если бы мне Бог проговорил. Я бы это сделал. Если бы Бог мне в дверь постучался, я бы поехал в Африку. Если мне Бог бы сказал, я переехал бы в Хьюстон. Если бы мне Бог сказал, я бы сделал то или другое. Если мне Бог бы сказал, друзья, вот это то, что человек не знает Бога. А Бог говорит: Я есть путь истинной жизни. Бог говорит, иди за мной. Марка 16,15. Говорит, идите проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кому это сказано? Для кого это сказано? Друзья, тот, кто поверил и тот, кто верит в Иисуса Христа. И сегодня, если в нашем сердце горит огонь, да, если в нашем сердце сегодня есть к Бог, Богу любовь, мы готовы идти и делать для дела Божьего там, куда Господь нас влечет. Туда, куда Господь нас зовет, туда, где Господь желает производить. Далее я хотел бы поговорить о моменте, друзья, вера должна быть краугольным камнем христианина. Вера должна быть краугольным камнем христианина. Почему? Потому что без веры, друзья, мы ничему и ни к чему не достигнем. Я хотел бы вам рассказать пример, один из наглядных примеров, чтобы нам представить, что мы можем сделать с верой. А что мы не можем взять с верой? Без веры, друзья, мы не поедем даже сюда. Я если бы не верил, что здесь есть церковь, я бы, наверное, не приехал. Если я бы не верил, что здесь есть брат Илья, я бы, наверное, бы и не приехал. Правильно? Но я верю, что здесь есть церковь, верю в то, что я здесь я сюда сел и приехал. Знаете, один из примеров, когда мы трудились, пролетели... Панаму, я помню это в 15 году, мы прилетели в Панаму, и в Панама-Сити мы только, ну, нас 7 человек было, с, было с Канадой люди, были с Америки люди, были молодежь, и мы взяли, арендовали автобус, мы ездили по Панама-Сити, и в в центре города проповедовали, евангелизировали, рассказывали Богу. Мы в это верили. Мы верили, что Господь будет менять людей. Мы верили в то, что Господь будет благословлять. И мы это видели. Мы это видели. Как Бог менял людей. Люди выходили на покаяние. Каялись. Знаете, я помню, мы заехали в один район. И там такой криминальный район, как у нас есть в стране. Тоже в Нью-Йорке или где-нибудь. Да, в Чикаго есть. Заедите куда? В такие, в такие районы, где даже полицаи боятся проезжать. И мы такой попали в один район. И знаете, мы в этом районе проповедуем, говорим... И тот человек, который нас возил, он уже туда не хотел ехать. Он говорит: слушай, если мой автобус там спалят, вы будете мне его покупать. Я не хочу туда ехать. Я говорю, не бойся с нами, Бог, поехали. И мы там проповедовали, евангелизировали, люди выходили, люди каялись. Интересно, с нами был переводчик, она говорит: вы знаете, сюда никто из миссионеров не приезжает. Это вы такие смелые. А зачем вы сюда приехали? Как бы когда перед началом: я говорю: вот тут люди тоже нуждаются в Боге. Тут то тоже люди желают слышать Господа. Тут то тоже люди желают, если тут плохой и страшный район, это не говорится, что люди не хотят слышать о Боге. Я верю, что Бог может изменять. И мы видели, как Бог менял. Друзья, это делает вера. Вера кого? В Иисуса Христа. Это не вера в твой американский паспорт или твой доллар американский. Нет. Вера в то, что Господь способен менять сердца. После той евангелизации, где мы провели это время, Подошел человек к нам и говорит: вы знаете, я благодарю вас и поблагодарил вас, все, говорит, что вы ну, проповедовали, сказали о Боге, я очень рад и все. А почему? И он задает вопрос, а почему вы не поедете туда, э, нашим, э, нашему народу, и не скажете о Иисусе? Я сказал, а, а кто у вас народ, и как бы кто вы такие вообще? И человек говорит: наш, э, ну, Я говорит, из племя Куну. Куна племя, там, если по смотреть, там 62, 68 островов, и они живут на островах. Они живут на островах, и там, это, там есть своя граница, надо границу переходить, там надо брать визы. И он говорит, поедьте, расскажите о вашем Боге там. И знаете, я говорю, ну а как мы можем сделать? Мы только говорю, на неделю здесь, мы с Америки, я никого не знаю. А он говорит, ну давайте мне ваши паспорта, я пойду, возьму посольство, возьму визы. И поедете, вам дадут визы, и вы поедете с нами туда. И я так стоял, повернулся всем, всей нашей группе, я говорю, дайте ваши паспорта. Все дали, я дал этому человеку паспорта. Помните, я вот с человеком познакомился только две минуты назад. И я ему отдаю паспорта, я говорю, наш отель там-то и там-то находится. Окей? Окей. Все. И он уехал. И переводчик стоит и говорит, you crazy. и просто сумасшедший. Ты знаешь, Все мы стоим в самом криминальном э, в городе районе горит тут людей тут самая милиция боятся заезжать какой то человек появился ты отдал паспорта вы уже никуда не улетите я говорю а почему ну все он может и не прийти он может обманул я говорю ничего подобного все будет хорошо не переживай едем на инвализацию переводчик переживает переводчику плохо переводчику уже туалет нужен а я не переживаю мы едем туда поехали там еще сделали там евангелизацию там мы приехали э, в отель 11 вечера приходит этот человек с этими бумагами, с этими вещами, и сидит этот наш переводчик. И от, а, и до этого этот переводчик сказал, чтобы получить визы, надо две недели. Две недели, чтобы получить туда визы. Говорит, как это вам сделать за два часа? Это нереально. Или за день? Это нереально. И как бы смеялся этот переводчик. И этот человек приходит, приносит наши паспорта, приносит эти все визы, говорит, все. Я, говорит, даже уже нашел такси, потому что туда по джунгли надо ехать около 4 часов, там только на джипах надо ехать, нам простые машины туда не едут. Я, говорит, уже нашел и транспорт, все, и нас там встретят, примут. Этот переводчик как глаза, знаете, такие вот. Как? Это нереально. Я говорю, а почему? Это ж наш бог. Мы же не приехали в Панаму кушать бананы ваши, да? Или пиццу вашу. Мы не приехали сюда. Я говорю, у меня пятеро детей дома. Я ж не приехал сюда отдыхать на Гавайи. Нет. Я приехал говорить о Иисусе, которого я верю, который я ему служу, которому я поклоняюсь. Из-за этого, если я здесь, то Он отец наблюдает, где я. То, что он делает, он охраняет меня. Аминь? Или нет? Аминь, друзья. Мы же распространяем кого? Царство Божье. Я же не распространяю свой бизнес, я не распространяю свои там похоти. Нет, распространяем Божий бизнес, Божье царство на этой земле. И знаете, мы приезжаем, едем туда, этот переводчик. Да никто нас там не примет. Да вы, ты не знаешь, что они такие. Там одни шаманы, там одни сатанисты. И так далее. Тому всю дорогу мы ехали, всю дорогу этот переводчик нам рассказывал. Я говорю, окей, окей. Ну мы приедем, говорит, поглядите вы на эти острова, развернете все, едете. Почему? Они вас не примут, лодки не приплывут, потому что там нет мостов. Там только на лодках плавать. Мы приезжаем туда, вышли, через полчаса подплывают лодки. Нас подобрали, нас перевезли туда. Мы на этих островах Начали евангелизировать, проповедовать. Люди стали каяться. Да, шаманы, да, там, ну, все такое, это другая тема. Это не об этих вещах. Но суть какова? Люди стали каяться, обращаться к Богу. И этот, этот человек стоит, говорит, я своим глазам не могу поверить. Я своим глазам не могу поверить. А почему? Потому что это делает Бог. Друзья, когда в твоей жизни вера, это как краеугольный камень. Как я, я всегда говорю, когда в твоей жизни центр Бог. Вы слышите? центре бог и когда твоей жизни знаете если центр что такое центр да вот смотрите давайте я наверно так телефон возьму да и вот он висит это показывает нам угол да если мы вот так вот возьмем это такой старый русский метод или вообще старинный да и оно показывает центр да? центр ровно если центр уклоненный вот так такой вот, да какой бы ты здание бы не строил она по свойственно упасть правильно любой, если даже нам стать на одной ноге и мы нас будут наклонять, мы упадем туда, куда нету центра, нету центра. Или когда мы видим люди, которые мозг не может балансировать или держать центр, и человек идет, он шатается, его ведут, потому что у него голова кружится, он не может. Когда в нашей жизни Иисус Христос, он является центром. Тогда мы видим, дорогие друзья, благословение во всем. Тогда мы, когда мы веруем в то, что Иисус Христос является нашим основным камнем, основной верой, даже то, что мы сегодня слышали. Эти аварии, или болезни, или переживания, что-то у нас болит. Друзья, верьте в то, что Бог завтра сделает еще лучше нежели сегодня. Верьте в то, что Бог сегодня нас подготавливает к высшему званию, подготавливает нас к тому, чтобы завтра тебе сказать, свидетельство, что да, я проходил эти боли, да, я приходил эти переживания, да, мне это было, но Бог, которого я верю, Он силен спасти, вы слышите? Он силен поменять, Он силен благословить. Это наш Бог, братья и сестры. Это кого мы веруем сегодня, кого мы поклоняемся. И сегодня в Панаме, я вот сегодня брату показывал эту фотографию, там, был, там построено большое здание прямо на воде. Прямо на воде построено здание. Сегодня там более десятков церквей. Вы слышите, не одна церковь, более десятка церквей. Сегодня там люди поклоняются Богу. Слава нашему Богу, друзья. Почему? Потому что ты поверил в Иисуса Христа. Ты поверил, что этот человек принесет паспорта. Ты поверил, что можно в этот район ехать и проповедовать. Кого? Ради Иисуса Христа. Это большая проблема. Если ты не веришь, что может Бог обстоит. Говорит через обстоятельства, это большая проблема. Бог говорит сегодня через обстоятельства, через моменты нашей жизни. Бог обращается к нам. И Он говорит сегодня, подсказывает нам тому, чтобы мы завтра принесли больше плодля для Царства Божьего. Да, может наша разрушенная жизнь, да, может да, у нас мерч разрушенный, да, или может какая-то проблема в нашей жизни. Дорогие друзья, если мы веруем в Иисуса Христа, Он способен изменять и способен благословлять. В последнее время, последний момент я могу молиться. Я помню, когда у меня было трое детей, я находился в Индии и умирал от Морелии. Я просто умирал. Мне дали три дня жить и сказали все. Я тогда позап... я сказал братьям, чтобы они не звонили моей жене, не говорили. Я говорю, когда умру, тогда вы ей скажете. И все, чтобы, она... чтобы ее не расстраивать, никого не расстраивать. И я лежал под пальмой, просто дерево, вот, знаете, они кусты такие пальмовые, да, и мне айви, да, взяли, па -па пастор взял, плюнул, протер вот так вот, и иголку меня загнал, и повесил на дерево айви, я лежу, куры бегают, наверху куры летают, сидят на дереве внизу, и этот, и я там находился, мы так жили в такой деревне, это такая хата у нас была, и там все, что ползает, лазит, все это вот вокруг тебя, и я целую неделю вот так вот мучился. Братья молились, которые были со мной, и Бог меня исцелил. Слава нашему Богу, друзья. Это делает Бог. Почему? Потому что ты, я помню, я лежал, я говорил, Господь, я готов. Я готов переходить, все. Но внутри я понимал, это только начало. Это только начало дороги. Потому что у Бога нет планов, чтобы твоя жизнь вот заканчивалась. Бог желает больше сделать твоей жизни, Друзья, иногда в нашей жизни кажется... Ты больной, тебе проблемы, кажется, все. А Господь говорит: нет, это только начало. Это just beginning. Я провожу тебя через болезни, я провожу через всякие моменты, но я хочу, чтобы твоя вера, она укреплялась во мне. Я хочу, чтобы твоя вера возрастала во мне, друзья. Я хочу, Бог говорит, чтобы твоя вера, она становилась крепче с ней, и даже тогда, друзья. Когда мы теряем, может, веру. Даже тогда, когда мы, знаете, э, говорим, ну, может, когда, э, брат э, да, Денис говорит, ну, Эдвард, тебе повезло, ну, ты преугадал, ну, ты счастливый, да? Мы можем слышать, у людей это много говорят, так люди, да? О, это ты такой хороший, ой, это, это тебе так как хорошие доктора попались, ой, на тебе как заживает, как на, как на кошке. И так вся, много людей разные моменты рассказывают. Все, но Господь говорит, нет. Потому что ты веришь в меня, я провожу тебя. Смотрите, что Иаков говорит. Первая глава, второй стих. Первая глава, второй стих. Иаков говорит. С великой радостью принимайте, братья мои. Слушайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытанием вашим веры производится терпение. Вы слышите? Через эти испытания, через эти проблемы у нас укрепляется вера, и мы укрепляемся в Иисусе Христе. Это тогда, это вот Иаков пишет нам с великой радостью, попадая в эти искушения, что Иисус нас отрезляет. Он говорит, слушай, друг. Ты уже далеко зашел, ты уже начинаешь жить для плоти, ты начинаешь жить для своей суеты. А я тебе страхнул, чтобы ты молился больше за пастыря, за церковь, за семью, за братьев, за сестер, за тех, чтобы ты обратил внимание на мое царство. Я хочу, чтобы твоя вера она была больше ко мне, нежели к этому миру, к этому, может, к врачам, может, к твоей кредитной карточке, твоему мобильному телефону. Твоя вера, чтобы возрастала во мне. И твоя жизнь была во мне, и твой центр был я, и ты поклонялся мне, и служил мне, и я был в тебе, и ты был подобен мне. Друзья, это то, что сегодня желает Иисус Христос. Братья и сестры, и пусть Бог благословит нас, чтобы мы сегодня как никогда этого искали и веровали в Иисуса Христа. Помните последнее то, что Иисус Христос грядет за невестой своей. Он грядет за невестой своей. Сегодня мы видим, друзья, как пришествие Иисуса Христа приближается. Посмотрите, восстание брат на брата. Вот, вот между, не знаю, кто с Украины, с России. Это братский народ. У меня жена украинка, я россия, ну, россия хотя мама у меня тоже украинка, но это не важно. Это, это братский народ. Сегодня война. Брат брата убивает. Вы слышите? Истории такого нет. Где сегодня брат брата убивает? Всю жизнь вместе жили. А Писание говорит, в последнее время это будем видеть. Где народ на нас станет, во народ. Царство на царство. Предавать будут друг друга. Ненавидеть будут друг друга. Отец будет предавать сыновей, сыновей отца будут предавать, убивать. Сегодня мы это видим, друзья. Мы сегодня видим все больше и больше. И это настает. А это о чем нам сегодня говорит? Что Царство Божье все ближе и ближе к нам приближается. Что Господь грядет за невестой своей. Друзья, и войдет тот, кто верил в это. Войдет тот, и кто верил в то, что Иисус Христос грядет. Войдет тот, кто переживает его сегодня. Войдет тот, дорогие друзья, кто может сегодня плачет в своей тайной комнате. Войдет тот сегодня, кто ожидает его. Говорит Господь, I'm sick of everything. I'm tired. I need you, God, more than yesterday. I need you, God сегодня. Я нуждаюсь в тебе сегодня больше, чем вчера. Я желаю, чтобы сегодня моя вера укрепилась в тебе больше, дорогие друзья, и будет спасен. Да, Иисус Христос придет, Он возьмет свою невесту. Тысячи церквей останется. Тысячи людей останутся. И они придут в церковь и скажут, слушайте, вы слышали, взялся Гена, Маша, Лена, Джордж, Мэри. Они ушли на небо, а что ж мы остались? А потом, что мы с Мэри смеялись, что она всегда говорила про пришествие. Мы с Джаном смеялись, что он говорил, что Иисус гройдет. Он верил в это, и он и пошел. Друзья, и он и пошел. И это так и произойдет. Таким же самым образом. Таким же самым образом произойдет взятие церкви Иисуса Христа. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы сегодня были готовы встречи с Господом. Друзья, чтобы мы сегодня можем прийти домой и услышать тот трубный взор. Дитя, вставай, я пришел за тобой. Друзья, вы слышите? Мы можем сегодня или завтра утром проснуться и услышать этот трупный взор. Дитя, вставай! Мое царство идет за тобой. Друзья, это наша вера должна быть в Иисуса Христа. Вера в то, что мы сегодня читаем. Это Слово Божье. Вы слышите? Вера в Слово Божье. Не вера сегодня в какой то большой или каких-то людей, или теологов, или каких-то проповедников. А в Слово Божье. И Он сегодня нас призывает. Душа покайся, душа приблизься, веруй в меня, исследуй меня, люби меня и поклоняйся мне. Друзья, сегодня Господу не нужны лайра, не нужны какие-то там, знаете, профессора, какие-то защитники. Он говорит, я есть путь и истина и жизнь. Имея личное отношение со мной, я тебя заведу в Царство Божье. Прими меня в свое сердце, поклоняйся мне, веруй, что я есть Спаситель. И я дам тебе вечную жизнь. В этой молитве мы будем молиться, если вы желаете, чтобы за вас помолились, или вы желаете, чтобы вас поддержали молитвы? Проходите, друзья, наперед мы будем молиться. Верьте то, что Господь сегодня приготавливает нас. Этот день подарил для нас Господь. есть такая песня старая, мы ее пели. Я помню в детстве. Этот день сотворил Господь на радость нам. Этот день сотворил сегодня Господь. Может, кто-то не планировал сюда попасть, а это Божий был план. Может, ты никогда не думал, что в этой церкви будешь находиться, а это Божий план. И придет тот момент, и Бог скажет тебе: Я тебе и устроил тот план, я сделал тебе то, я сделал тебе то, и ты был там, я тебе говорил, ты это слышал, принял благословение, не принял будет проклятие. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы приняли с верою, служили ему, поклонялись ему, преклоняя колени будем молиться. Аминь.